Поддельный доллар сбывал и реализовывал житель Туркестанской области. Он был изобличен при реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов США банкнотами номиналом по 100 долларов. В результате проведенных территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Шымкент по подозрению в совершении преступления по статье 231, часть 2, пункт 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии с со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия не разглашается.